Говори, да? После второго курса института в 1956 году нас студентов отправляли в лагерь на практику пионерскую. Я должна была уехать в конце июня. Но была расстроена, потому что в воскресенье мы уезжали. Ой. Что в понедельник ой, да, в понедельник начинался новый фильм Бессмертный гарнизон с участием Валентины Сировой. Это было в 9 утра. И в одном кинотеатре города начинался новый фильм Убийство на улице Данте. Шел он в одиннадцать вечера до часа ночи это было воскресенье а в понедельник уже была свободная продажа везде но я должна была вести детей в лагерь поэтому я приехала в лагерь заправила матрасы там порядок навела все и сказала сотрудникам что я ночью уеду на катере, да что, вы сказали, мне не надо. Он идет пол второго ночи. А лагерь находился в сосново-бору. А внизу Иртыш. Огромная река. А по берегу располагались пионерские лагеря и дома отдыха. Было шумно. Было шумно. Весело. Но я сказала, что я обязательно поеду. В койке я заправила, в понедельник я приду за детьми, а в воскресенье я буду искать встречи с артистами. Ну легла вечером отдохнуть. А в 11 вечера вся музыка исчезла, в домах отдыха, в лагерях тем более. Вот И меня спросили, может быть, еще останешься? Нет, сказала я, пойду. И только я вышла, каждое дерево со сна мне показалось человеком. Я человек городской. Я шатнулась назад. Сказали, может, останешься. Нет, не останусь. Вышла я, дошла до забора, который ведет к картышу, Смотрела только вниз. но В небе была луна. Никаких ламп не горело, в 11 часов появляется свет, ни, ни музыки никакой не было. Я шла к Киртышу, вспомнила свою Космодемьянскую, всех волногвардейцев, кого я только не вспомнила. Вышла я к берегу, но надо было подойти к дому, где жил Ну, как он назывался? Да? Что... Ну, в каждом доме отдыха там, ну, к, к, к, к рабочему, который жил, который катер встречал. Я постучала, спросила, что... катер был 11. Катер уже был? Мне сказали мне. Катера не было. А вы спички взяли с собой? А, ну, я не знала. Нет, дали мне спички. Газету взяли. Говорю, а зачем? Потому что если вы будете одна, машинист может вас совершенно не заметить на берегу. И он не подойдет. Дали мне газету. И вот бродила я по этому берегу. Иртыш. На второй этаж поднимаешься по лестнице. Вот это деревья, деревья. Одна, одна я была на все берегу. И вдруг пошел дождь, и пришлось мне идти, вот лестница, поднимается вверх, внизу. Положила я свою сумку кирзовую, в которой были еще пряники. Села от дождя, и тут я услышала мотор. Я посмотрела, да, что-то приближалось. Я вылезла из подлестницы, начала зажигать газету, она не горит. Несколько раз. Но потом она загорелась. И я с горящей газеты побежала вдоль берега. Катер подошел, меня взяли. Пол второго ночи. До Омска мы добирались. Шесть часов. Приехала я, пришла домой, и на 9 утра я смотрела фильм «Бессмертный гарнизон» с любимой актрисой Валентиной Серовой. Днем я ходила там по знакомым, прощалась, потому что там 21 день я выезжала, а вечером в 10.45 вечера я связала в кинотеатре, в центре, Омска, и смотрела новый совсем фильм «Убийство на улице Данте». Это был такой новый фильм, что когда он закончился, люди спрашивали, а он наш или не наш. Потому что были новые артисты, молодые, красивые, просто неизвестные и красивые. И было про Францию. И сразу даже все не поняли, что это был за фильм. Но я была такая счастливая. Значит, во втором часу ночи я уже приехала до и домой, а утром, в 8 утра, встречала пионеров и повезла их в лагерь. Но была настолько счастлива, что любых артистов посмотрела, два фильма новых увидела. И, в общем, Все получилось. этого мне хватило, да, чтобы благополучно выдержать сезон. Здесь вспомнить. отлично. Да вот такие со мной чудеса были, да? Одна на всем берегу, представляешь? Вот одна дочь.